Хей-йоу! Hey, Всем привет, дорогие друзья, вы на канале VivaGames, с вами как всегда ваш Сантьяго. И сегодня мы продолжаем прохождение игры под названием Little Nightmare 2. Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх, заварил крип, чаш, так тогда мы начинаем. Камон! Так, ну в прошлый раз мы остановились именно на этом моменте, где всунули в э, счетчик пробку, да, которая подключила... А, дала электроэнергию, которая открыла нам проходик. А, ау, а, а, здесь еще одна нужна? Я понял. А, понял, как бы здесь... Все, суть головоломки мне ясна. Открываем здесь еще одну дверь какую-то, да? Нужно что-то найти, с помощью чего мы смогли бы... Здесь мне потребуется помощь моего маленького троблина. Давай, подружка, по -по -по помоги, помоги чутка. Здесь нужно найти... Найти один... Что ты... Что ты такое, что ты здесь делаешь? Надеюсь, ты ничего мне не сделаешь. А, но я понял. Оно в темноте... Ходит. Сейчас свет выключается, оно делает шаг, и мы сможем за ним пробежать. О, все сломалось. Все пошло, как говорится, по... <гас> ты куда ты? Ты куда? Да нет, подожди, да почему так? А почему... А что нужно было сделать? Что нужно было сделать? А оно снова стоит, я не понял. Не понял, подожди. Не по... Я сейчас, если не сделаю то, что... Так, может быть... Не, не стоит так, это, серчать, как говорится Чтобы направить фонарик А, подожди, все, у меня есть фонарик, я вспомнил Yeah, bitch Come on, Нюхай бебру, А здесь уже свет есть, так что тебе сюда не пройти, моя дорогая мозоль так, я надеюсь, вот это существо не будет шевелиться. И вот то не будет шевелиться. И вообще, в целом, никто здесь не будет шевелиться. И все, что... Дверь закрыта. Конечно, закрыта дверь, и я не могу туда пройти. Придется идти сюда. Я надеюсь, что здесь тоже никто из вас не начнет буйствовать. Не хотелось бы, чтобы вы на меня напали. О, ясно. Ну, здесь все. Безопасности нет. Абсолютно никакой безопасности. Смотри. Ну, посмотри. Ой, ой, ой. А я же не знал, что любовь может быть такой жестокой. Да ты что, Ну, прекращай-то, а? Ну давай посерьезнее, малой. Так, подожди, тогда нам нужно понять, куда же нам все-таки двигаться. Мы сразу с фонарем пойдем. Я пойду сразу с фонарем. С фонариком. А я навел фонарь, светил на тебя Дебил Ты дебил Я дальнички на кого включил Сложно, сложно Ловкость рук, сила здесь не понадобится Сань. Давай, Санечка Фонарь сразу зажигай Так, стоять Стоять Стоять Подождите, оу Насилие Происходит насилие Я не хочу этого. Ладно, хорошо, если я сейчас, ну э, Все правильно понимаю Мне нужно как-то заспидранить этот моментчик. Что если я пойду вот сюда? Ага Я пошел вот сюда А здесь как раз-таки абсолютно ничего нет Вот эта дверь не открывается Фонаричек угу. Супер! Супер! А как я рад, что у меня ничего не получается. Супер! Стоять! Бем! Был бы я на месте этого мальца, я бы таких о, двоечек с ноги улупил С Свертухи, два леща. Угу, угу, угу. Так, ну давай двоечку с вертухи сделаем. Фонаричком сейчас засветим, получается, одного молодого. Стоять. Стоять! Стоять, стоять Да отойди Да как Мерзкие, гадкие Ублюдки, я вас сейчас всех обхитрю Вы и понять не успеете, как Подожди, а может быть мне нужно Вот Стой Стой Я их сейчас выведу нахер на к... в коридор Стой а, хер они сюда придут. Я же фонарем, я с фонарем зашел в твою хатку. Да, да ты, ты, ты, ты что? Да ну ты куда? Так, ладно, я понял. Их нужно вместе как-то поставить, чтобы они вместе меня пытались убить. И тогда в одну точку мне светить намного будет проще. Согласись. Ага, стоять. И второй начал. Есть. Оп. А почему он двигается? Я фонарем на кого свечу? По приколу, что ли? Стоять. Стоять. Стоять, бойцы. Стоять. Стояночка, все. Пошли вон, гадкие ублюдки. Фу, мерзкие какие. Так, ну, конечно, сейчас тоже кто-то начнет двигаться, я даже... Ясно. Все. И еще один. И еще один. Стоять. Стоять. Стоять. Стоять, я сказал. Ладно, сейчас этих тоже мы на кормушку схватим. Я сейчас схвачу их. А, с этими двумя мы разобрались. А что если попробовать пробежать? Чисто пробежать, чтобы они меня не трогали. Так, стоять. Масел, ты тоже стоять. Ага. Все, ничего себе, ничего себе, слушай, вот, вот этот прикол, стоять, стоять сказал, и ты стоять, и ты стоять, стоять всем, ладно, неубедительно, да, я что-то кричу, может быть надо вот так, ну стоять, ну пожалуйста, блин, ну, пожалуйста. ну постой, постой, не делай мне больно, ой, ой, ой, Ой, ой, ой, ой, ой высунь, больно. Ты что такое делаешь? Такое... <гас> <гас> высунь, больно, блин. <гас> ну, блин, вот это чокнутая игра. Чокнутая, это чокнутая игра. Так, ладно, я побежал. Побежал, попытаюсь снова это сделать. Попытаюсь в очередной раз это сделать. А -а -а, здесь доходим до рычага, направляем на молодого. Ага, он уже встрял. Опа, нормально получилось, кстати. А здесь у меня вот этот швелец, по-моему, да? Удалите меня. Удалите меня просто. Сделайте контроль, удалит меня. Фу, еще темно, ничего не видно. Давай фонарь сразу зажжем. это а что-то как-то темновато, да? Щутка, чу чуточку, чуть-чуть, чуточку. Так, подожди, мы уперлись в ногу у этого бандита. Так, тебя застопорили. Тебя тоже. Все, я уже полетел. Здесь у нас. Шевелиться будет Вот этот ублюдок Смотри, я уже, я уже спалил Я уже спалил тебя За ним еще один и еще раз И тебя, и тебя Я тоже, я тебя же направил на тебя свет А ты меня получается Ты, ты, не, ты не по правилам играешь Ты играешь не по правилам Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну Ну-ну-ну-ну-ну-ну Давай, ладно, пойдем Пойдем, как бы мы уже умеем это делать, просто надо собраться с мыслями. Сейчас я, я попробую еще разочек, если не получится, я, я обещаю, что я перемотаю все. Опа, ничего себе выпрыгнул с объятий этого демона. Так, стоять, тебе стоять. Вам тоже здесь стоять. А, а, ладно, я перемотаю. Угу. Опа, получилось Просто обо... обошел всех Обыграл, как я обыграл жестко Просто на скелище Вывез это говно Да ты что, ну В натуре дичь Подожди, я так не могу забраться, а вот так могу Охренеть, я не знал, что так быстро сделаю Вроде сказал только Не понял, а можно забраться Можно забраться, блин Вот Так, так, так Наверх мы не можем попасть Есть фонарик, фонарик сразу зажгу в прошлой части у нас была зажигалка, в этой у нас фонарички есть. Есть сыр. О, -о, О. Сыр наверняка мне понадобится. Для чего там глазик нарисован? Для чего мне сыр? Нет. Не сюда. Может быть в тарелку нужно закинуть? Нет, не в тарелку. О, ясно. Возьмите сыр. Возьмите сыр, не, не берите меня. Возьмите сыр, че? Да вы что? Надо фонарик, наверное, включить. Вы что? Вы гоните? Это такой. Возьмите сыр, не меня. Так, я включаю фонарик, сразу с фонариком бегу, потому что я готов, я ко всему готов. Фонарь, фонарь, фонарь всему глава. Фонарь всему глава, он меня защитит. Ага. Оу, оу, оу, оу, оу, оу, оу, схватил. Гад. Какой же ты мудак, гад? Схватил меня, мою злосчастную жопку, блин. Наколдовал себе там рук бесконечно вечных во тьме ночной. И мне что делать? Так, ладно, фонарь мне не понадобится. Фонарь только слепит меня и отвлекает. Так, с какой там стороны появится первая рука? Пробегаем. Пока вроде бы не сильно сложно. А вот здесь уже начинается. Ага, ага. Не, нормально, кстати, слышишь? Даже быстро... О, ясно, я понял. Я все понял, блин. Ой, ясно. Стой. Стой. Стоять. Всем стоять. Я вам пока сказал, блин, стоять. Я вам приказал стоять всем. Заберите сыр, пожалуйста. Да, в прошлой части у нас была зажигалка, которая являлась источником света для нас. В этой части у нас получается еще фонарик. В этой части у нас фонарик. Так, вот у нас есть фонарище. Я понял. Ой, меня сейчас хватит. Чекай инфу. Просто наперед гадаю все это и предугадываю. Предвосхищаю желание. Ладно, я, я сейчас снова попытаюсь это все пройти очень быстро. Очень быстро, максимально быстро. Моей усидчивости нет предела. Так, мы снова бежим с фонарем, как будто бы медленно бежим. Нет? Так, вот под этими руками можно бегать. Они хоть и сверху. Так, так, так. Здесь мы оббежали. Сразу вот эту дичь стопорим. По-моему, где-то сейчас еще одна дичь появится. Ага. Так, стоять. Они же проползут подо мной. Стоять. Почему так? Почему так? Я же прошел. Блин, мать твою, я тебя еще и осветил воду этим с фонарем свещенным. Ну ты даешь. Демоническая бич, демоническая бич Ладно, берем фонарь и... уже справа, по-моему Да, справа первая рука, конечно, да Сейчас слева появится А, вот здесь вижу Вижу откуда появится, вижу здесь Не появится, вижу здесь Стоять Стоять Вы арестованы, все арестованы Стоять, всем стоять так, так, так, но оно под кроватью проползет, это я уверен Стоять Стоять Я полез наверх, они не достанут? Не достанут? Скажите, пожалуйста, что они не достанут Да-да, карачки, на карачечки Ну, все, нормально Все, не так уж сложно, ну. Чего вы начинаете-то? Так, свет зажгли, мыло есть Мыло можно взять и бросить Вот, кстати, по кнопке попадем С первого раза Так, что же у нас есть здесь? А, еще одна это чучело в... с маской. Ага. Мне, наверное, это чучело нужно подвинуть вот туда. ой ой ой, -ой, -ой. Ну что ж ты будешь делать-то? Мне надо это чучело двигать. Оно... Оно же должно. А куда мне тогда нужно деться? Мне нужно наверх запрыгнуть, вот на ту шляпу. А откуда? Та-да-да-дам. Та-да-да-да-дам. Так, вот интересненько. Вот здесь можно и подстрять, как бы, чутайс, понимаешь? Но здесь есть какой-то тайный ход, который я не увидел сразу. Так. Подожди, может быть... Я сейчас свет выключу, та говна встанет. Ага. Сейчас, подожди, я сначала сюда проползу. На всякий случай. Потому что, ну мало ли, это и есть исходная точка, с которой мне нужно проходить начинать. А... О, блин. О, блин. Вот, а ты что, смотри. Это что-то нездоровое, явно. Вот тут то, чего быть вообще не должно, мне кажется. Что это за говно? Это ванна какая-то... Что? Не знаю, что это, это какая-то комната еще, она вся обшита, как, как будто бы... Не, я пошел отсюда, все, я здесь, я здесь ничего не найду, мне здесь ничего и не надо Абсолютно ничего, я вас уверяю Я пошел, сейчас мы найдем что-нибудь... А, все, вроде бы я вспомнил, как это нужно пройти Нужно сейчас молодого, молодого нужно сейчас поднять с кресла Во-во-во, во во иди сюда Стоять! Ага, стоять, я сказал Руки на капот, вы арестованы А, не схватил Все, а теперь Хватаемся, включаем свет Этот драмоед здесь застрял Все, он нам ничего не сможет сделать Они работают только в темноте, получается Гангстеры вонючие Все, ка ка ка катим Катим Коляск. вперед, значит, и Ага Ну, изи, изи, из легчаешь да дебил. Да дебил ты вонючий. Что-нибудь? Тяжело схватиться или что? Во. Не понял. Здесь вообще ничего не видно. А, ну ясно. Вот эта дичь меня сейчас будет есть. А, ну вот это. И вот это. А! ах, прыгай, Сань. Ай, схватили их. Очень много. да? посмотри, как мне их надо пройти-то. Блин, ну ты так, ладно, подожди. А какой можно дорогой пройти, чтобы они меня не схватили? Наверное, вот если по дальней части вот этой вот комнаты пойти. Может, там что-то забагуется? Да, Сань. Про тебя. Про тебя. Вот все, что забагуется, это про тебя. Угу. Ладно, хорошо. Гиперсложная миссия. А -а -а, как же ее можно пройти? Даже можно деться? Стоять, бич. Стоять. Стоять. Они вдвоем уже. Слышите, пацаны? Тихо. Тихо. Стоять, я сказал. Бэм. Так, я подожди. Главное оставаться спокойным. Спокойным. Спокойствие. Спокойствие. Бежим прямо. Вот этот... Сейчас тебе шампалаха такого дать бы, влепить бы шампалаха тебе. фонаричек. Так, подожди, я уперся в ноги бабки. Стоять. Стоять! Да вы что, сумасшедшие? Как пройти на ту сторону? Подожди, мы их привлечем сейчас, как в прошлый раз. Давай, да? Сюда. Стоять! Зови друзей. Ладно, я сейчас пройду и перемотаю этот момент, потому что это будет долгая-долгая-долгая-долгая песня, долгая. Вот оно, вот оно, вот оно, намотано, посмотри, как, как, о, как легчайшим образом я прошел это говно. Они, они все равно за мной бегут. Бичи, бичи. Так, табуретку сюда. Табуретку мне отдали сюда, быстро. Она не двигается нахер. Ну ладно, заберемся и рычаг. Нажмем рычаг, да, конечно! Конечно. Вот оно. Вот оно. О, выбила Кара... красава. Карвейла, красава. Санечка. Так, и теперь, получается, мне нужно закинуть сюда мой бо... вот эту вот а, помощница моя. Помощница, да, Должна ее, собственно говоря, схватить, забрать Вот, отлично Сейчас, соответственно, откроется вот эта дверь Чудеса Давай, открывай меня и вытаскивай меня отсюда Я готов, готов идти Готов, готов идти Все, пойдем, пойдем У нас есть два а, Два есть у нас Так Сейчас мы один бросим И вот второй здесь, по-моему, был по-моему. А, нет, это один и есть а, второй, там мы двери открыли вторым. Все, я понял. Я понял, не надо мне объяснять всего, что здесь происходит. Я так все понимаю, я так все знаю. Э, бич, хватай второй. Ты можешь взять вот этот вот? Если бы я сейчас скинул на первый этаж, я бы орал. Просто... Можно взять? Да схвати ты, бесполезное говно! Я понял. Все самому нужно в этой игре делать. Нужно только на себя рассчитывать. Не на кого больше. Не на кого больше. Один воткнули, второй бежим за ним, втыкаем его, и у нас будет рабочий лифт, что невероятно хорошо и даже здорово. Так, давай включаемся. Включаемся в работу, бежим. Гиена в капюшоне, мне теперь не нравится она. типа, Она вообще колхозит... Ладрюга, блин ну, Все нужно делать самому ну, Нахер нас двое, если ты мне не помогаешь Носить всякие тяжести, а Так, ладно Ладно, вставляем Я в дыр... Все, что касается дырочек, готов вставлять всегда Мне это интересно, я как бы, ну, как бы Знаю, в чем дело, знаю, как себя занять Я вставляю в дырки, нахрен Нахрен Все, лифт работает, давай заходим и отправляемся в наше путешествие Продолжаем путешествие Наши... Наши ты что еще... А да, ты еще, смотри, какая красота. Куда же нас это приведет? Дорога-то, ну? Дорога, дорога! Дорога, дорога! Попутчиков много, а сердце одно. Моя ты цель много. И цели-ну-ну. -ну. Так, ну-но-ка, -ну ну-ка ну так. Во... Что, -то, что, -то, что, -то, что -то за? за. локация такая, что-то. Ничего не видно, блин. Все. Что это. Что -то за Что, такое? что за такое? Это что за кукольный театр? Что за. Зомби да или что это такое что за такое что за такое что ли я по галстуку забрался так что за Так. А, такое там что это что что это что это что это что что а, а Ой Ой, а тебя с двух раз надо убивать Там еще какая-то дичь Пытается выбраться Второй раз нажимаем Третий Но меня сейчас убьют точно Не, нормально? Так, минус еще раз рука А, теперь их две, мать вашу Ага, одна должна была скиснуть. Тем временем, мой кореш. Чем занимается мой... О, ясно. Корешиха моя чем занимается? Отрывает доски, понимаешь? Просто отрывает доски. Почему это говно меня, меня пытается у этого, ужалить? Иди ее херач. Ну? Оторвать она даже... Она даже не может оторвать эту доску вместе с... Ой, Ой блин, ну... Ладно, все, отправляемся. Я не буду на тебя гнать больше. Извини, конечно, за... О -о -о -о. Вот это в первой части такие были, кстати, Отвратительные лица. Что же здесь происходит? Что это такое? Вот мне кто-нибудь может объяснить, что это, мать вашу, такое? Объясните мне, будьте так любезны, будьте так добры объясните мне, что это за говнотень. А? а? А? А? А? А? Посмотри. Ну посмотри, это здоровое говно. Это вообще... Это... это здоровые вещи тут происходят. Оно по потолку ползает. Оно по потолку ползает. Это не здоровое говно. А, понял, ты меня обнаружил, да, получается? Ну, я пошел. А, а да ты что, посмотри. Смотри. А, минус кровать, да? А меня схватили, главное! По... Забери желтый купюшончик! А не меня. Так, ладно, мы пока отправляемся, оно нас не увидит, я уверен, оно нас не увидит, если... Вот, там чпок, что-то достал, как бы, эти вот хирурги. Сейчас он пойдет к своим ящикам, к ящикам, и нас не должен увидеть. Однозначно, вот он, вот он роется Ага, ага А, он там еще что-то, ну, ему что-то не нравится Он еще там, о, ясно Ну не говори мне, что ты сейчас будешь открывать мою кроватку А или что, И не понял, блин Домогатель кроваток, ну Кроватный домогатель, почему оно ползает по потолку вообще? Есть объяснение? Ой, фантазеры. Ой, выдумщики. Ой, да ты что? Так, ну он, слава богу, пошел какой-то другой конец. А. А. а мне еще нужно что-то достать, чтобы бросить туда. Можно тебя просто попросить? Ты можешь просто встать И подсадить меня, чтобы я на кнопку нажал Дебил, реально такой дебил Вот этот польза от желтого капюшончика Ноль, она меня использует Ты посмотри, ну что это за говнотень М -м -м. Сейчас Схвати вот это говно Он меня заметил, что ли? А, ну получается, что <зам> заметил да. Уж. Так, ну давай попробуем еще разочек. Он сейчас должен отсюда пойти налево. В угол, да, пошел. Схватил игрушку, там что-то смотрит, теребит пальчиком, влезет у него пальчик туда или не влезет? понюхал Это что? -то -то что а? Так, где этот вопрос? Куда он пополз? Все, отлично. Он пополз туда, куда где меня вроде как не увидит. Во! Во! Вот оно пошло. Пошло! Прохождение начинается опять. Вот это вот все, что мы тут так безумно с тобой любим. Какие-то уроды вонючие. Пальцы нюхающие. Ой, ой, ой, да ты что? Так, давай, дайте мне быстрее выйти отсюда. с этой комнаты. О, теперь я бегу, не оборачиваясь. Сбира мне вряд ли поможет этот ящичек. А. Да ты убери руки свои! А где моя капюшончик мой? Где? Что? Я не вполне себе уверен, что мне нужно спираться по этим ящичкам, однако нет, нужно, правда, ну как бы получается, что <фиф> как бы ладно, давай спрячемся вместе с этой шмарой. Давай, иди чекни. Или он уже знает, что я здесь лежу? Дебилка, вонючая, вонючая дебилка. А, я еще уперся, блин. Надо же было так упереться. А он знает, да, что я здесь? Что я под кроватью. Знает. Знает. И что делает? Так, я полетел. Попробую забраться. Не, так не работает. не -а. Это так точно нельзя. А я попробую быстро вот туда под кровать щегануть. Он сейчас зайдет сюда и не увидит. Он же не увидит, что я здесь, что под кроватью. да Да-а, губастая тварь, ты теперь не знаешь где. Ведь я так быстро замчался сюда, что ты даже не увидел этого. Тебе даже не дошло, что что-то тут произошло. Но я теперь здесь, бич. А, и ко мне желтый шляп подлетел. Куда он пополз? Так, ну ладно, куда он пополз, это нас пока не интересует. Главное, что мы теперь можем а, взобраться по ящикам. Смотри, теперь налево ломаем. И теперь вверх. Наши текстуры слились с этой желтой чмошницей, которая мне не помогает абсолютно. Абсолютно. Так, зашли. Отлично. Может даже пройти? Спасибо. И вот я выдвигаюсь и из изучаю вентиляцию. Здесь куча труб, здесь куча паутины. Здесь... А, ну ясно. Вот он как ползает. Вот он как ползает. А почему? Не проще ли на ногах перемещаться эквалайзер? Настройки у тебя сбились чуть-чуть по, -по -чуть ходу, по-моему, как-то. Выглядит, ну не очень. Не очень выглядит, если честно сказать, да? Та-дам. Та Я увидел, что там есть... Я увидел, что там есть... Не сдвинуть, да, никак не сдвинуть? Я увидел, что там есть замок, соответственно... А, вот, подожди, можем вот это вытащить Я увидел, что там есть замок и... Значит, для него он должен быть где-то ключ Так, я сейчас через вот этот дерьмок как бы тут согнулся Меня сейчас задвинет желтый шляп Желтый подшляпничек И я попаду в следующую локацию Да, вот оно, вот оно а, Что же... Подожди, может быть, можно убрать вот эти мешки? И тогда спокойно смогу убрать? Нет, нельзя, нельзя. <conceptual fürsmen> так, нельзя сделать, блин. Тогда что же? Вот ключ. Вижу ключ. Тогда как же мне нужно взобраться? Наверное, вот это отодвинуть, да? Ну да, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Запрыгнуть на вот этот вот манекен, который там валяется, да, под поледиком. Ага. Ага. Ну, еще бы. Еще бы. Получается, сейчас я могу со стола запрыгнуть, да? А, что? Простите, можно ведро выдвинуть или нет? Я уже не понимаю. Нет. Ладно. Тогда мы сюда с тобой сейчас проникнем. Вот видно, пяточки какие-то неухоженные. та да дам Опа. О. А можно прыгать, когда я нажимаю пробел? Нет, спасибо. Угу. Ага. Ага. Вот она, вот оно, да, Санечка, молодец. Все, ключ то были, не так уж тяжело это было. Ну как бы не немного времени ушло на то, чтобы разгадать, где у нас ключ. Теперь мчимся к своему подшляпнику желтому и открываем закрытую дверь. Все. Мне и так нравится механика этой игры, которая, ну, как бы, очень не очень работает. Нерзист. Нерзист. Так, отлично. Все, подшляпник пойдем, открывай калитку. Угу. Воткнули, открыли. Толкаем. Давай, навались. А, навались. Какие-то ящики, что-то еще тут Кошмар, короче, кошмар, в общем-то, понятно угу. Угу. Угу. Угу. Все, не, казалось бы, казалось, что тяжелее, но вроде но. Есть лестница, по лестнице собираемся наверх Давай, пойдем, пойдем, пойдем с тобой еще по лестнице не сбирались, ты мой дорогой, да? Котенок, давай вперед, залетай. Залетай. Опять этот щучек нужно найти. Подожди. Давай его сюда заманим. Пускай идет сюда. А, он так сюда идет. Нет? Где он? Где этот бич? Так, здесь мне нужно вот туда задраться, получается. А, ну, получается... Можно мне пройти? А, -а, а, банка не разбилась. А если... Она не разбивается, что ли? Ты да вы еще гоните? А ему насрать было. Прикинь, ему просто насрать. Ну ладно, давай посмотрим, чем он тут занимается Вот это губастая ч чмо Тварь, тварище Рыгает оно еще Так, все, давай Аккуратненько Здесь под стол Забираемся, у нас вроде бы есть время, чтобы Под стол спрятаться А, тут еще один стол есть Давай попробуем сюда пройти Вот желтого спалец сейчас Желтую дебилку Я сюда я не могу, получается, попасть. Или могу? давай попробуем. А, -а, а, ты мне поможешь, да? Давай, я пошел. Казалось бы. Причем здесь Самара? Тут что-то вообще... Не... Что-то живое. Господи, господи, помилуй, что это за говно тут происходит-то? Ну, Но... в самом деле... То есть мы сейчас должны вот по этой крыше... Ну, по навесному потолку мы должны пробежать а, Вот сюда, к рычагу За рычаг схватиться Отключается аппарат искусственного обеспечения а, Я прячусь под ствол а, ага. Теперь убегаю Получается, в это время мы бежим сюда А то а, выдвинуть надо успеть вот эти ноги вот это вот. Назад тяни. С них запрыгнуть на вот тот, на, вторые, на второй полку. Как это? Каталку. На каталку. А -а. Ну, ясно. Да, с такой-то механикой, с такой-то движкой. Я вроде все делаю четко, круто. Ага. -а. Пошло. Ой. Блин, хорошо, что... Я думал, это я куда-то на забагованное место скинул это говно. Прикинь. Так, все, вроде бы отлично получается. Щочек мы. блин, это интуитивно, это понятно. Это и, даже и школьнику ясно. Даже дед на фоне подтвердит, что это ясно. Да-да-да! Ну вот, я об этом и говорю. Я об этом и говорю. А, двери открылись, все-таки я думал, под стол, под шконку надо прятаться. Да-да-да! Все перфектно, все, все хорошо Так, ну, давай Главное как не надо, короче, под подшляпнуть Ой, Все, я не могу это, это, это, это страшилка, это баны, это Это шок Пролетели, пролетели Да как так? Так что это за дерьмо-то такое? Пинты, блин Какая-то залупня. Да ты ч? Вот куда что? Я, я, что мне сделать? О, чуть не схватил меня у меня. О, ясно. Ясно. Тут все понятно. Сейчас будет подрывать бойки, как вормонки. Не, он по ним просто ползет и давит их всего сердца. Мне спасибо, мне помощь не нужна. А вот, я его заманил в эту говну. Он сейчас здесь сгорит заживо, мы его... Давай, давай, давай. Ну давай быстрей. Закрывай. И включай. Кайф, смотри, смотри. Поджарил хряк, поджарил свинтуса, поджарил хряка. Shit, bitch нездоровый, какой нездоровый интерес у детей. Оу, oh, Дебил, бля. Какой же я дебил. Сидим вдвоем, сидим, грустим. Коптим. Ну и ладно, все, хватит на сегодня этого постапокалипсиса, психотерапии вот этого всей, которая здесь с нами произошла. Всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья, вы были на канале. game ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а я пошел отдыхать всем. Пока! In my heart face a fire